Всем привет! Я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и этот урок э, я хочу посвятить съемке на мобильный телефон. Последнее время такая социальная сеть как Instagram стала очень популярной. И э, как вы знаете, кроме того, что там можно выкладывать фотографии, там есть такая возможность выкладывать собственные видеоролики. Но есть одно ограничение. Этот видеоролик не должен превышать 15 секунд. То есть вы можете выложить видео до 15 секунд. Что можно успеть за 15 секунд рассказать своим видео? Как оказалось, очень многое. И я хотел бы вам рассказать о том, что и как вообще можно делать ролики за вот эти вот короткие 15 секунд. Для того, чтобы вы могли рекламировать свой товар, рассказывать о своих путешествиях, о каких-то событиях даже важных можно рассказать в этом 15-секундном ролике, выложить его в Инстаграм, украсить его какими-то фильтрами, положить музыку, положить даже текст и ваш ролик будет иметь большую популярность. Потому что фотография это одно, а видео, как вы понимаете, совсем другое.